Всем привет! С вами Даниил Яценко и я продолжаю прокачивать аккаунт в Формексе. Забираем бонус 100 фуз, и сегодня мы будем проходить супер боссов. Прямо сразу же, ребят, начнем, потому что мой друг меня ждет уже. Сегодня у нас либо эти маньяки и охотник, либо фермер и минер. Так, го, фермер. Отлично. Сейчас я поставлю один перс. Или два перса поставить. Нет, он в два, я в один перс буду, короче. Так, ставлю. Этого черпачка убираем. Так, шапочки у меня сегодня... Нет, только артефакт есть, короче. Вызывай. Так. Сейчас он тоже настраивает команду там. Фермер плюс минер. Фермер плюс... Miner. потому что мне нужны будут медальки этим, не медальки, а эмблемы вормика, чтобы собрать окорок, ребята. И для окорока нужны эмблемы, поэтому я буду проходить супер супербосса сейчас. Играю я с Марком Дружинином, добавляем в друзья его. Он у меня в клане на втором месте вроде. Так, не трудный босс, ребята, очень трудный. Ой, наоборот, очень легкий босс этот. Хотя, смотрите, сколько тут минок этих сраных. Вот это плохо очень. Из-за минок мы можем сразу за этих. Нужно аккуратно действовать. Э -э, ставь атомку. А, он перчи поставил. И яблоки собирают. Нахуя это надо? Ладно, пускай он травит их, короче, наверное. листом он будет делать, я пока не знаю. Ладно, не будем говорить ничего, потому что он вряд ли меня слышит все равно. Я на видео пишу, а он это не слышит. Что я не комментирую, поэтому... Будем смотреть, что он будет делать. Если что, буду писать ему. Так, он промахнулся, короче. А, что я буду делать, ребята, я не знаю. Потому что у меня арсенала тут нет вообще никакого почти что. Я что-то туплю. Ну да, я заметил, что тупишь что-то. У меня есть трансы, могу ранец потратить. И арбалет еще есть. Могу скувал ударить. Там охранник этот сраный. А, я не знаю, что делать, ребята. Я вообще без понятия, что тут делать. Я пока, короче, сейчас вот наверное чуть закопаюсь, потому что мне особо делать нечего тут. Э -э нет, давай играть. Он хочет заново, но нет, не хочу я заново, ребята, потому что пустая трата миссий. А тем более мне сегодня проходить еще этого блуждающий дух, ребята. Проходить буду его, потому что последний босс у меня в этой серии пока что. А потом уже боссов проходить не буду никаких, потому что у меня будет 11 уровень, я буду катать на арене гладиаторской. Так, все, он ход церал, короче. Пиздец, он что-то тупит вообще. О боже, ну что это, блядь, скажи мне, ладно, давай заново. Заново. Не дай бог не пройдем. Да, вот минер, ребята, и фермер для меня сейчас босс э, трудный, хотя для тридцатых уровня это босс вообще легкий по сути считается. Но из-за мин из-за этих странных мне вот жалко тратить трансы, вот эти форты всякие, потому что у меня все-таки они еще не бесконечные как у вот у тридцатых уровней, поэтому очень все плохо, очень все плохо. Так, что он хочет? Опять травить, но у него змейный посох, он мог бы поставить на ворона змейный посох. Плюс у ворон и так засчитает. Есть... Ой, точнее, не защита а урон отряда, если так, плюс еще змеиный посох, да. И была бы вообще охуенная. Охуенный урон отряда был бы вообще. Туда можно было спокойно сносить им по.. 50 хп спокойно. Вот видите, он травит просто сейчас. А, у него, смотрите, пацаны, у него. По-моему, нормальный урона урон от отряда, точнее. Потому что у него этот ассасин ассасин и урон от яда увеличенный плюс еще разменный позор так а, что мне делать пацаны я не знаю что мне делать как обычно я сейчас в карту ухожу. ухожу потому что у меня перс такой тупой блять что вообще да еще у меня подлагивает ребята я не знаю почему меня подлагивает а, снимаю ее 4 минуты уже. Так, что он делает? Да, ничего он не делает. Короче, надо убить, короче. Кого убьем первого, ребята? Наверное, фермера. Ну, можно и минера, в принципе, попробую убить. И минера можно, и фермера убивать первым. Без разницы вообще, кого убивает тут, по сути. Я хотел с тобой а, на зомби и, и демона идти. Потом... Мне поможет с фейка, тоже зайду ок. А, ок. У него тоже фейк есть, ребята. И я сосновы, короче, пойду с его фейком буду проходить. Э, другую комбинацию уже. но ну, не на видео, конечно, просто будем проходить с ним уже отдельно. Без видео. После видео я с ним пойду проходить. С его фейка сосновы других боссов уже. Ну вы поняли, надеюсь. Он ставит атомку. А что мне делать? У меня вариантов особо нету. Могу пустить, Овцу могу пустить сейчас. Могу спокойно, потому что особо делать нехуй. Так. Давай, запускаем овцу. Да, лагает, ребята, очень сильно лагает. 23 хп. Да ну нахуй. Все сделал. Не трать. То есть, что не бесконечный Ок уже поздно, блять. Э, жестокие лаги, ребята. Жестокие, жесточайшие лаги просто. У меня сейчас еще вылет будет. Я хуею. Из-за этих минок, смотрите, вот. Знаете, почему такие лаги? Потому что эти минки появляются, спауниваются. И из-за них, короче, очень жестокие лаги. Поэтому нужно быстрее проходить этого босса, потому что если я быстро не пойду, тогда вы, вы будете очень долго мучиться смотреть это видео. Потому что, ну, это пиздец, какие лаги, ребята. Это просто пиздец, какие лаги. Макдан Каус вступил в клан. кто его пригласил, значит. Вот, сейчас будет взрыв этот миночный. И, короче, будет сильно сейчас лагать. Бери экстренный. Да, он сейчас в сход по-любому. Повезло, повезло, чувачок. А нужно убить... Наверное, фермера сначала убить нужно, потому что у него меньше хп осталось. И тогда наш будет... Ход идти два раза. Ну, подряд, чтобы они ходили два раза подряд, а мы ходили два раза подряд. Так, а там охранник. Повезло, повезло, не спорю. Может, он мог спокойно сейчас ход проебать на охраннике на этом. Скидывай барьерами и с кувалдой дарь его. Если можешь, конечно, если ты понимаешь меня. Не, он кидает газовую, сейчас он, короче, оттуда упадет вообще. А, блок, блок. А, ну блок в ту сторону. Скидывает его а... Не знаю я, что делать, ребята. Вообще не знаю. Ну, давайте возьмем ин... минку, короче, одну поставим. И возьмем ложку Потому что минки НЛО у меня, как бы, уже купленные. Поэтому я могу спокойно их тратить. Вот барана. Все-таки я пожалел, что потратил, потому что очень мало основных хп. Если бы хотя бы снял им побольше, вот ладно, еще 20 хп. У меня атаки очень мало, ребята. Еще. Я хуею, какие лаги, ребята. После боя я обновлю, наверное, скорее всего. Но мы пройдем этот бой, потому что... Потому что, блядь, очень мало снимаю. 30 хп снимаю. Я в шоке, пацаны. Вот это, блядь... Это печалька. Минер плюс сфельмер. Они еще не юзали. Они первый бой юзали, а потом уже не юзали. В этом, в этом бою не юзали уже. Пиздец просто. Пиздец, пацаны. Давай, давай, за урон его, пожалуйста, хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть. Да, марка убила вообще. Надо фермеру газ кинуть. А, Пройдем. Я извиняюсь, что такие лаги у меня, ребята. Потому что на супербоссах у меня даже без камеры лаги. Вот на таких боссах, это, где есть минки вот эти страны, фермерские. Или минерские, как называют их, то... Это у всех лаги, не только у меня, ребята. Поэтому тут извиняйте. Тут я ничего не поделаю с этим уже никак. Потому что... Потому что... Это... Это просто пиздец. Давай только аккуратный, чувачок. Ну ясно, ясно. Сейчас ход сират. Давай, только не встрей, ход. Там минка стоит, нет? Фух, повезло. Отвечаю, сейчас бы утопился еще. Черт твоя мать, ребят. Иди в карту давай. И там блок потом. Что-то можно придумать. Я могу напал пустить. Напал, но там вода, это сраная, поэтому его очень слабо за зауроник. Блять, он там встает, что ли? Да ну нахуй, он блок еще один. Так блок стоит еще. Так, мне можешь балку потратить? А у меня балки нету уже. Балки у меня уже нету. Ладно. Жаль, что ты НЛО потратил. Я хочу перч туда поставить. Ладно, буду хоть что-то делать, ребята, я не знаю. если в этом какой-то смысл, но буду хоть что-то делать. Ебать, вы это видели? Он балку поставил. Блять, не дай бог сейчас утопит, пидорас, блять. Вот надежда вся на моего напарника. Если я сейчас не спасу моего напарника, то вс ⁇ Наверное, я так зря сделал, короче. Ладно, главное убить одного сейчас хотя бы. Одного. А думаю. Ладно, иди сейчас... Я напишу мне сейчас, что пошел в карту. Иди. В карту. А, ну он просто уронит этого этим как-то пулеметом он не хочет идти в карту не знаю почему он не хочет его же могут убить утопить что угодно сделать с ним могут давай огнемет короче жаривай все добьешь по-любому потому что не влияет ни броня ни атака не влияет на огнемет сейчас раньше влияла сейчас же не влияет 2Б? да не убьешь же блять Ог... огнемет блять огнемет Я думаю, убил бы, чувак. Убил бы отвечаю. Сейчас мой ход, и я напал пускаю. Мне все не жалко, ребята. Чтобы пройти этого босса, нужно потратиться по-любому придется потратиться. Поэтому я буду пользоваться чем Попало. Все, что мне не жалко. А это мне по-любому не жалко будет. Ну как, конечно, жалко, ребята. Но ради такого босса мне не жалко. Ради эмблемы, потому что мне надо будет крафтить, все равно. в будущем все равно я куплю оружие, но. Конечно, палм я не куплю. Ну, куплю, но не скоро вообще. Очень не скоро. Это будет в конце в самом, ребята. Остался сраный минер. Его можно спокойненько убить с помощью газовой гранаты. Поэтому тут особо напрягаться не стоит. О, боже мой. Ну как него прикрыть? Нечем прикрыть его просто-напросто. Нечем прикрыть не его. Так. Барана потратить. Какого барана? Блять, ребята, нужно пропускать ходы сейчас. А -а -а -а, ранец здесь. Хм. У меня из арсенала остался только баран. Ну, в смысле, чем могу достать его, только бараном сейчас. Больше ни чем. Не смогу его зауронить отсюда. Может УЗИ? Ну какой УЗИ, блять, ребята? Что, блять, какая УЗИ? Ну нечем, просто нечем вообще. Все, ждем, пока, короче. У меня есть снайперка еще Со снайпы тут я вряд ли его достану как-то. Вся надежда моего напарника. Да, надежда сюда сопарниться с моим, потому что у меня оружия нету, как у него, у него весь арсенал же все-таки. А, ну, это сработало, хуйня. Он кидал за заземлитель, поэтому у нас сработало и сейчас мы пройдем, наверное, надеюсь. Осталось только газовую кинуть ему, наверное, одну или две. Там минки только аккуратный чувак. Все-таки мы можем еще всрать, все-таки, если он тебя утопит, как-то то. то... Зачем он взял ассасина? Какая разница, чувак? Тут уже все равно будет. Ты встал под ним бы и вс ⁇ Зачем ты куда-то куда пошел вообще? Зачем? Встал под ним бы и вс ⁇ Зачем ты пошел туда? Зачем? Братан, под ним бы встал и вс ⁇ Я ебал, блядь. Ну какой ты криворокий, чувак. Блядь. У меня уже нервы. потоплю его ракетами Какими ракетами что ты несешь ладно уходим в карту я не знаю что делать нечего делать просто ребята мне уходим в карту потому что ну это пиздец это просто пиздец пацаны ну что он сделал ну просто можно было под ним кстати все под ним и газовую и все зачем он это делает ребята о нормально вообще Ой, Мини, ты молодец просто. О, заебись. Сейчас синенькие ракеты в бой пойдут. Сейчас синенькие ракеты пойдут в бой. Давай, ебаш. Ебаш, братишка. Сейчас мы его точно убьем. Давай, давай, давай. Отлично. Нихуя себе отлично, блядь. У него сколько брони, блядь, там. Ну вот теперь моя очередь атаковать, ребята. Наконец-то я могу атаковать его хоть как-то. Хоть как-то она смогу сейчас его атаковать. Да, бронером хрен убью. А у него чё, бронер? Он пишет то, что бронером хрен убьет. Да, у него бронер, зато тебе можно помочь его убить, потому что у меня еще есть штучки кое-какие. Называются они напалмовые граната Или просто как-то молотого. На нахуй. Вот теперь другое дело, ребята. Теперь уже другое дело. Все-таки я поистратился на него очень сильно этого супер босса. Но ничего страшного, ребята. Все равно я уже подумал, так, не нужно экономить. Мне нужно экономить. Он меня убивает. Надо его, короче, зажарить, ребята. Надо его поджарить еще. Пускай напар напарник мой коктейль коктейль. Кинители на палм. Го напал. Давай, давай, ебаш, ебаш, ебаш. А, он, короче, метеоры пускает. Да, очень мало снимает. Нихуя себе, где появился. Да ты чё, охуел там появляться? Следующий ход, ход 120 дам. Сейчас посмотрим, как ты дашь 120. Или тебе дадут 120. Мне ассасин нужен. Что он пишет? Я не понял, что он пишет, Ассасин. Какая разница, Ворона или Ассасин? Тут разницы вообще особо нету. В этом боссе. Может быть там... Хотя нет. А, у Ворона там броня в минус что-то уходит. А у Ассасина там атака, по-моему, больше. Ну все, надеюсь, ты сейчас нормально оттуда выйдешь, братишка. О, все, отлично. Прошли, ребята, со второго раза прошли. Наконец-то хоть что-то в этой жизни нормально бывает. Хоть босса прошли с первого раза. Я хуею. Это что только что было, пацаны? Что только что было? <связать> Ох, них, не... А, повезло. <связать> Вы видели только что произошло? Он утопился, короче. Телепортировался вот здесь вот, и его... Два бэшка добила уж батон в конце, только как только он утопился. Дали ключик. Синюю шапку, ой, не, не синюю, черную шапку эти Это пиздатая шапка, пиздатейшая шапочка. Четыре эмблемки Вормикс, ребята. И ключик дали. Вообще охуенно. Фузы, опыт дали двойной, удвоенный, короче. Плюс 8 опыта дали. Три токсина, три перевязки, И вообще заебись, ребята. Ой, надо было на стену поделиться. Ну ладно, ладно, ладно, я что-то. Сейчас я. Ну все, ребят, теперь живем. Теперь точно живем. Ключик я истрачу. Экономить я не хочу. Ключики пока что. Да, Буран. Так, выложим, пожалуй. Так, ну все, сейчас надо, короче, вот так сделать. Выложим это, выложим это, выложим это, это, это, это и вот это. Ну, остальное мне все пригодится. У меня еще одна овечка осталась. Свой пиздец я потратился, ребята, очень сильно потратился. Я. Но зато теперь мы можем скрафтить уже наконец-то наш любимый окорок, ребята. Все-таки я решил его крафтить. Не будем долго тянуть резину и скрафтим его сейчас же. Э -э Окорок. Как я уже говорил, я планирую сейчас эписни скрафтить, если получится. Ну, а если нет, то будем бегать с доброкным, потому что перековывать я его, наверное, буду очень не скоро. Либо вообще не буду перековывать его, ребята, потому что у меня всего лишь одна попытка. Ну что? Помолимся, мы решетила, о великий решетила, дай мне эпичный окорок. Решетила. Так, сейчас где? Он? Вот он решетилка наш, о великий решетила, пожалуйста, помоги мне скрафтить мой окорочек ебаный пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, дай мне песню окорок, дай мне письмо окорок, мне окорок, защитный. Ну, это уже неплохо тоже, потому что это перед эпичным. Защитный окорок. Это тоже нормально, ребята. Потому что он стоит перед эпичным окороком. Поэтому я, в принципе, не так уж сильно огорчен, Но я так хотел эпичный. Я очень хотел эпичный окорок. Но будем бегать с защитным окороком, Значит, это уже... Мне нравится, ребята. Поделиться. Защитный окорок. Уже хоть что-то меня радует. Хотя бы не хотя бы там не крепкий. А защитный. Третье третий крафт короче, ну сначала идет добротный, потом крепкий, потом защитный, потом уже эпичный идет. Ну так да, хочется перековать ребята, ну, но... что поделать? Во-первых, нет уже эмблемок у меня уже, а во-вторых, все уже как есть, так и есть. Ну теперь мы можем, А, у меня кость пропала, моя, даже я забыл, что у меня кость пропала, это. Теперь у меня вместо косточки у меня вот этот артефакт. Ну, у меня перс теперь очень пиздатый, поэтому все. Мы сейчас можем пойти... ...проходить. Или не можем? Можем или не можем? Что-то я не пойму, не пойму, ребята. Да, мы не можем пойти, потому что нам требуется... ...одиннадцатый уровень. И это очень-очень плохо. Потому что у меня... ...осталось три... ...сраных миссии в запасе. Ну ладно, будем проходить миссии, значит... Регенерация у меня бешеная просто сейчас у этого черной шапки есть. регенерация идет. Хорошая. Плюс окорок дает регенерацию, плюс 5. Поэтому все заебись, ребята. Я доволен. То, что мне выпал защитный окорок. Режекен все-таки немножко помогает. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. А, отлично, сперва. Хода вынуждал. Сейчас убьем этого рыжего. Рыжий с грыжей конопатой. Я тебя сейчас убью. 13 хп регенерация, вот это меня радует, ребята. Регенерация просто бешеная для такого-то уровня. Так, фугасушки буду бить землю, чтобы достижение разрушить карту выполнялось постепенно, а то кто-то очень медленно все это будет выполняться, но это очень не устраивает. Поэтому вы им фугасочкой пользуются чаще теперь. Ну а также собираем ящики минки, чтобы тоже мы ну, были в плюсе. Потому что у нас еще достижения второго уровня есть. Собрать ящики звезды там. Ну а теперь смело можем копить на ранец, ребята. У нас уже нету таких вот преград. Особых. мы ну, можно смело копить на ранец. И после ранца уже переход хода там и другие оружия пиздателько получается все пока что но ну, жалко не эпичный окорок ну, ладно кто-то уже прокомментировал мою запись да у меня смайлик отправят туда защитный окорок мы а, идем еще миссии, пройдем. Еще парочку миссий осталось у меня. Да, ребята, видосы обрабатываются очень долго. Ну, очень долго. Последний видос. Даже не последний, а предпоследний видос. У меня обрабатывался часа 4 точно. И поэтому я их выкладывал так долго. Поэтому... Поэтому.. Ждем, ребята, видосы, видосы будут выходить. Вы даже не спрашиваете, почему они так долго выходят, вы сами думаю, понимаете все. Поэтому просто ждем, мы ждем, и ждем, мы ждем и ждем. Они выходят. Вот смотрите, вот я каждый день пишу видео. Каждый божий день я 9, 9 дней подряд пишу видео. И все эти видео они выходят. Ни одного дня я не пропущу, ребята. Вот каждый день я захожу на фейк, каждый день я пишу видео. И качаю свой фейк. Поэтому все видео будут выходить каждый день, ребята. Ну, может быть там через один день выйдут. Потому что у меня не всегда получается хвалить сразу, поэтому иногда придется сдать один день. Вот сегодня вообще я выложу три видео. Вормикс с нуля. Три видео, короче, выложил я. Потому что у меня уже долги были с ютубом. Как-то так, короче. Не, ну перс просто пиздотейший у меня. Просто пиздотейший. Можем и, и на ставки пойти поиграть. И миссии пройти. И босса пройти. На что угодно можем сделать, ребята. Сейчас еще 11 уровень получим, надеюсь. По крайней мере, надеюсь на это. 7000 фузов у меня. 12 рубинов. Да, поистаркался немножко я. Фузами купил. Окорок страны, кости эту сраную купил. Ну, ладно. все, я уже больше пока не буду покупать ничего. Потому что я очень хотел крафтить этот окорок. Я просто обожаю крафтить, ребята. Потому что я очень люблю... Тратить фузы рубины, но... <laughs> Как-то... Одновременно и жалко их тратить. И хочется. Потратить. На крафт особенно. Да, ребят, на крафт. И походу мне не хватит одной или двух миссий. Ну сейчас посмотрим, как мы там хватит, не хватит. Так, будем пиздить этого япончика. В какую сторону? Давайте в эту. Нет, в эту все-таки лучше будет. И этого монаха, и вот плюс фугасочки сейчас. Да, печально что мне хватает у меня несколько этих миссий но я думаю ладно все уже я думаю я не буду проходить этого странного босса сегодня да не буду проходить босса этого странного потому что потому что зачем проходить если я буду сидеть сейчас на 11 уровне долго бы, ребята 11 уровень как я уже говорил это ключевой уровень для меня Поэтому сейчас миссию проходим эту и, думаю, закончим. Сегодня очень маленький видосик, будет коротенький. Коротенький видосик, как я крафтил эпичный. Блять, опять эпичный. Почему я говорю эпичный? Просто окорок, короче, защитный окорок. Как я крафтил. Такой видосик будет у меня. Босса проходить я буду этого не скоро. Потому что нафиг он нужен мне, если я буду кататься на 11 уровне пока что. Следующий видосик будет на арене уже, ребята. На арене, да, завтра это будет. Пройдем мы оставшиеся миссии и сыграем арену. А после этого проходить особо даже и не нужно. Или мы можем сейчас пойти еще, ребята, смотрите, у меня есть идеечка по поиграть на ставочках в один персонаж. Да, в один персонаж сыграем парочку ставок. Если мы найдем кого-нибудь. А если нет, то нет. Давай, давай, давай, давай, ищи, ищи. Ищи мне напарника, пожалуйста. Пять напарника. Бля, ребята, на соперника. Я заебался напарника. Соперника. О, в один перс все-таки играют люди. Ну, играют у нас какие-то your... чуваки. С артефактами даже, смотрю. И с шапками крутыми. Ну, у меня круче шапка, чувак. Зато твой первый ход. Поэтому у него минки улучшены. Я вижу, что это какой то чувак... Не самый. не самый нубец еще он ход всрал. Я точно в этом уверен. Да, я в этом просто-напросто уверен. Давайте его заморозим. Я его заморозил все-таки, ребята, потому что у меня урон к заморозке есть, по-моему, да? И сила холода у меня есть еще к тому же. Да, поэтому сейчас я замораживаю. А, ну так он сдался вообще. Лох. Давайте еще ставочку сыграем. Для полного счастья. Или все. Да ну все, давайте, ребята. Потому что там никого нет, по любому сейчас. Давай, давай, давай, давай, давай. Пожалуйста, найдитесь, найдитесь, найдитесь, найдитесь. Ладно, не будем, пацаны. Одну и хватит. С ресурсами у меня все в порядке, вроде бы, да. Один, один, один, один, два, два, два, два, один, два, один. И это еще не все ресурсы, какие есть в игре. Их больше. Поэтому так ну а теперь все а, забираем бонус если он там есть в игре это крупный гривормикс и сейчас его тут нет походу сейчас бонуса нет поэтому мы не забираем бонус никакой а просто прощаемся с вами а, в прошлом видосе я забыл сообщить то что я забрал еще бонус один я не забирал его на камеру а забыл что, включить видосик я забрал Шесть душемётов на камеру еще, ребята. Ну не шесть, а пять, да. Пять душемётов я забрал на камеру. Это было в прошлом видосе, просто это не было Ну забыл просто записать на видео, поэтому вот так вот. Ну а теперь точно всем спасибо за просмотр. И всем пока.